Меня зовут Сергей, я директор компании Wi-Fi Bar. Мы обратились к Александру с просьбой закрыть нам две вакансии в отдел по продаже рекламы. Александр, я считаю, справился на все сто процентов, потому что мы провели два этапа собеседования и закрыли как раз две позиции, то, чего мы хотели. Методики спорные, на первый взгляд но дают результат. Поэтому нужно довериться Саше, просто а, следовать его рекомендациям и все получится. Рекомендую.